But Ангокуляционный флаг и флаг Черноножского флота. Фирма! Флаг, флаг. Подобавить лучшим сторонам русского воинства Проявили мужество, героизм, самоотверженность В обороне Одессы, Крыма, Севастополя И в Черноморе Затем участвовали в освобождении наших родных земель Родина высоко остигнула Участие в специальной военной операции моряков-черноморцев. Только за следующий период 4,5 тысячи наших военнослужащих награждены и Даня. Еще почти 600 человек сейчас ждут своих наград. Как было ранее, так и сейчас. Пока будет Черноморский флот, Черное море будет, Русский море а всей души поздравляю вас 240-летним Черноморского блога России. Действительно, город и плод это одно целое. Если бы генерал-митрица Екатерина великое не приняла решение о создании плода, наверное, бы и не было бы Севастополь. Севастопольцы никогда не разделяли жителей и Черноморцев, потому что нас с вами связывает единая месть истории – морской службы. Единая нить любви к нашему городу героям и к нашей Родине. Вот уже 240 лет мы с вами в едином строю, на суше и на море. Так было, так есть и так будет. Сегодня я хочу пожелать всем нам скорейшей победы, а она точно будет. И пусть никогда не поехать Слава Черноморского полта и города героя Севастополя. Пражник.